Ребята, всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу вам показать свои новые няшные покупочки. В этот раз я решила попробовать китайскую косметику. Ранее к ней уже присматривалась, но боялась ее заказывать. В этот раз решила поэкспериментировать. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Поэтому потом обязательно загляните, может быть, что-то и себе подберете. В первую очередь я решила попробовать заказать бибикрем. Он пришел в очень красивой упаковке. Такая необычная яркая баночка, которая будет украшением туалетного столика. И единственное, только что я выбрала неправильный оттенок, и он пришел мне более светлый, чем мне нужно. Но все равно я его наносила на лицо, он хорошо растушевывается и держится в течение дня и не вызвал никакой аллергии если в следующий раз буду заказывать то возьму просто тон потемнее а так очень классненький биби крем и также был в наборчике вот такой вот спонж который можно наносить или кистями также мне очень хотелось заказать себе бронзатор для щек еще его называют жидкий консилер вот так вот он выглядит, он блестящий, мне он понравился. Он в форме пипеточки, и смотрите, нанесем его сейчас на руку и растушуем. Он придает коже блеск и сияние. И держится в течение дня. Вот на Новый год скоро можно будет сделать классный макияж, нанести его на щеки и, например, нанести на глаза, то есть идей очень много и очень что хорошо еще, что я заказала, это вот такой вот консилер. Я его сейчас использую прям каждый день. Также не вызвала никакой аллергии. То мне подошел хорошо. Под глаза я его наношу и на проблемные участки кожи. Здесь вот такая вот кисточка, тоже очень удобный наносить. И тоже очень хорошо растушевывается и подстраивается под тон кожи. И скрывает все недостатки. Потом сверху использую BB крем или уже тональный крем. Тоже очень классная вещица. Ссылка в описании на данный продукт. Мне вот прям понравился. Консилеры стоит он достаточно недорого. И последнее, что я вам хочу показать, это очень симпатичные кисточки для глаз. Смотрите, какой большой наборчик пришел. Мне этот наборчик очень понравился. Я уже тоже им пользуюсь. Вот эта кисть для нанесения биби-крема можно использовать или тонального средства. Вот эту кисточку для румян. Вот эту кисточку можно наносить ей блестящий хайлайтер. Вот этот. А остальными кистями можно делать макияж глаз. И также здесь еще есть кисточка для того, чтобы делать стрелки. Так что наборчик хороший, тоже всем кисточки советую. Очень они яркие и красивые. Мне понравилось, то, что они такие разноцветные. Так что вот такой вот у меня был заказик. Если вам понравился обзор няшных покупочек, обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. А сейчас давайте скорее смотреть слаймы и инстаграм. Всем приятного просмотра!